Добрый день! Очень много миллионов лет потребовалось природе, чтобы человек достиг вот данной сегодняшней ступени эволюции. Очень большая длительность предшествовала тому времени, когда человек стал человеком на данном этапе. Сколько потребовалось духа Манади, чтобы облезть себя в видимую форму, хотя бы в форму первичной клетки? Где же качество эволюции человека, если он? Ну, такового, как нам говорят, силы света, в конца не существует. Точно так, как нет начала. Постепенно изучая, вот те знания, постигая те знания, которые некогда были для нас эзотерическими, вы эти моменты для себя усвоите. Начало и конец всегда соприкасаются. И они находятся в беспредельности. Также вечная материя, которая проявляется в вечной смене форм своего выражения. Одним словом, беспредельность во всем. Все есть выражение беспредельности в разрезе времени данного момента. Одним словом, такого времени, начало и конец которого определить невозможно. Тем более нашим ограниченным физическим рассудком. Ничто не имеет смысла, взятое само по себе. Но все является составной, неотделимой, неозырной частью космоса. Жизнь человека – это ничто, личность временная – тоже ничто. Но если рассматривать их только в разрезе короткого времени, в виде отрезка, скажем, той или иной длительности, или рассматривать их только в течение одного воплощения и только взятые в целом в виде звеньев одной непрерывной цепи, когда у человека позади тысячи воплощений, впереди тоже тысячи, а может быть миллионы и там, и тут. Когда это протянуто из прошлого, не имеющего начала, в будущее не имеющего конца. Только так надо понимать явление человека. Тогда все становится осмысленным, понятным. Одним словом мы живем с вами в беспредельной Вселенной. И сами мы беспредельные. Ничто не имеет своего отдельного, оторванного, самодавлеющего существования во Вселенной, в космосе. Так же, как и личность человека в отдельном его воплощении, вот скажем, у каждого сейчас определенная личность с определенной фамилией там, именем того отчества, временной смертной личность Это только бусина на жрелье бессмертной перевоплощающейся триады. Вот именно бессмертная триада наша представляет истинную индивидуальность человека. Из седой древности человечество несло знание о бессмертии человека, о населенных, высокоразвитых, или как это называют, еще дальних мирах, Знания о светлых космических наставниках, старших братьях, великих учителях, носителях мудрости. Вот эти знания содержали все когда-либо имевшиеся на планете религии, и сейчас их очень много, тысячи разных религиозных направлений. Они передавались и в виде мифов, и легенд, и никогда не умирали. Космос живет, как и все, ритмом, Ритм во всем, от великого до малого. В этом космическом ритме чередуются эпохи возрождения, подъемов стран и сознания людей. Чередуются с эпохами упадка и затемнения сознания. Мы сейчас с вами живем на рубеже смены эпох, в переходной период. Вот вам предстоит уяснить, что это за смена эпох. Что это за переходной период? Страдания неустроенно затемняют для многих ростки наступающего нового мира грядущие светлые эпохи. Ее называют еще эпохой Матери Мира, эпохой прихода великого космического учителя, основателя новой эпохи на этой планете. Преобладающие в Кали-Юге то есть в темной эпохе примитивный материализм не звел остатки знаний, скажем, о тех же религиях, о назначении человека в религиях, до уровня лжи и суеверий. Когда сознание человечества полностью затемняется, то высшие силы, в существование которых люди перестают верить, снова приходят на помощь, каким образом? Когда надо, они воплощаются в разных обликах. Но это всегда великие воплощения, как правило. И самое главное, они приходят, чтобы дать знания. Знания даются свыше. Знания космических истин взамен утерянных человечеству. Высшие знания, осветившие человеку смысл по пребывании на планете Земля, в очередной раз были выданы. В конце 19-го столетия силами света нашей Земли и Солнечной системы через Лену Петровну Блаватскую Тайная доктрина такое название это книга откровений о тайнах космоса в двух томах Тайная доктрина даются комментарии к древнему манускрипту неизвестному ранее ни не религиям ни науки. И этот манускрипт называется книга Дзиан. Первый том книги носит название Космогенезис, то есть это эволюция космоса, история развития нашей Солнечной системы за многие миллионы, триллионы, квадриллионы лет. Второй том Антропогенезис. Это история возникновения человечества, развития сознания человечества, Одним словом, его эволюция. Третий том тайная доктрина Елена Петровна Балацкая издать не успела. Ее злоба человеческая убила, он был уже издан ее учениками после смерти. Ну, его можно условно назвать историей религии. Но ну, где-нибудь в будущем вы, может быть, его и полистаете. В тайной доктрине проводятся параллели между многими положениями науки, последними открытиями науки, параллели со свидетельствами древних наук, алхимии, магии. Но вот есть обычная физическая химия, вы знаете об этом, а есть алхимия, то есть астральная химия. В этих книгах дается для современного понимания расшифровка древних великих символов, которые унивешат, Часто вызывает то смех, то страх В зависимости от уровня Своеверия того или иного невежды Вторая часть космических знаний Была выдана земному человечеству В 20-30-х годах 20-го столетия Через семью релихов И очередь через Венуанна релихов Это учение огни йоги То есть огненной йоги Или огненного единения между человечеством и высшим миром. Это учение называют еще учением живой этики, учением жизни, учением света. Ни Блаватская, ни Елена Рерих предупреждали, что это не их создание, не их творение. И себя они ни в коем случае не считают авторами этих книг хотя уровень знаний, который содержится в этих книгах, сделал бы великую честь самому гениальному человеку нашей Земли. Но эти существа, и те, которые дали нам эту информацию, и те, кто передавал ее здесь, писал, это существа не с нашей Земли. Источник откровения как в Тайной Доктрине, так и в Учение живой этики ⁇ это великие космические учителя. Почему космические? Да Потому что они представители более развитых планет нашей Солнечной системы, ушедших на миллиарды лет вперед в своем развитии, которые по космическим законам миллионы лет помогают совершенствованию сознания земного человечества. У некоторых возникает вопрос а Откуда все эти знания там у вас Иногда спрашивают А вот отсюда Слепо верить ни в коем случае нельзя Я вас не призываю Ни во что слепо верить Все должны сами исследовать Изучить Слепо верующие Высшим силам не нужны И поклонники тем более Верить только можно тому, что сами исследовали и убедились. Вот таков принцип. Все религии, все морально-этические учения человечество всегда получало только от них. Других никаких источников нет. Это и есть высшие силы. для нас с вами. Они приходили на Землю в человеческих обликах, чтобы утверждать основы Приносимых знаний среди великих водителей духа, это в ближайшие 3-4 тысячелетия, потому что дальше там, мы не знаем нам о прошлых тысячелетиях, пока ничего не говорят. Это имена Рама, Кришны, Будды, Зарастра, Орфея, Моисея, Пифагора, Платона, Иисуса Христа многих других великих индивидуальностей, часто забытых и непонятых людьми, о а этом новом откровении в одном из книг учения Агни Йоги или Живой Этики сказано. Вас могут спросить, в каком отношении находится учение Агни Йога к нашему же учению, данному через Блаватскую в Тайне, -лэк. а вы ответите. Каждое столетие дается после явления подробного изложения кульминация заключительная, которая фактически движет миром по линии человечности. Так учение наше, то есть Агни-йога, данное в 20-30-х годах, как бы заключает, кульминирует тайную доктрину, которую мы через Блаватскую. То было, когда христианство как бы явилось кульминацией мировой мудрости классического мира, и заповеди Моисея явились кульминацией древнего Египта и Вавилона. В течение 90-х годов были также изданы 13 томов записей ученика Николая Константиновича Рериха Бориса Абрамова который с 1959 -го года жил в Советском Союзе, в Новосибирске. Предстоит издание еще нескольких томов, помимо 13, уже издан 14-15. Название вот этих книг Грани огни йоги это не продолжение учения, как некоторые невежды. Исказитель пытается это представить. Грани огни йоги это не продолжение учения агни йога а это просто толкование то есть с разных сторон с разных граней очень сложное для человека понятие живой этики растолковывается великие космические учителя через Абрамова осветили новым светом многие грани учения жизни сделав их более доступным для современного человека Знания, выданные человечеству на рубеже смены эпох и раз многогранны глубоки. Однако там есть вопросы, которые особенно важны в наиболее напряженное время, сейчас, вот в годы второго, начала третьего тысячелетия. Что главное в работе человека по самосовершенствованию? Ибо самосовершенствование земного человека это главная задача каждого человека. Знает он это, не знает, но именно такая задача поставлена перед каждым. Захочет, узнать Учение света называет мысль, волю и психическую энергию. Вот это главное в работе над собой. Для многих образованных людей все это пока является абстрактными категориями, к сожалению. Как, например, убедить современного интеллигентного человека в том, что мысль материальна, воля материальна, психическая энергия материальна. Как убедить, чтобы он работал над ними, облагораживая их, усиливая. Как он, например, современный человек работает над своим физическим телом, очищая его от грязи, от пыли, кормя его там и так далее, ремонтируя. Точно так это нужно делать со своим тонким телом, с мысленным телом, со своей волей. Психическую энергию надо свою совершенствовать. Каждый, кому серьезно приходится изучать строение и функцию физического тела, испытывает удивление, восхищение, слаженностью и гармонией устройства физического тела. Человек действительно на нашей планете венец, природы этой планеты. Мы про другие планеты не говорим. Там свои венцы, и они нам неизвестны. А вот на нашей планете человек действительно венец. Каковы же пути развития человека? Мало кто усомнится, что главное в человеке – это его сознание. Вот что такое сознание, вам тоже предстоит уяснить. Потому что сознанием – много придется и говорить про него, и работать. Процесс развития сознания, процесс его совершенствования беспределен. Однако с самыми большими трудностями человеческое сознание сталкивается при изучении самого себя, при изучении мыслительных процессов у себя, при изучении, что такое сон, скажем, что такое сновидение, нарушение психики, скажем, и так далее. Отсутствие значительных успехов в данных областях земной науки связано с тем, что методики мира физического неприменимы для внутреннего хозяйства человека, для мира надземного неприменимы. А вот как раз ответы на все эти вопросы находятся там. Например, изучая мозг человека, ученые надеются выявить механизм мыслитворчества, и ничего до сих пор не выявили, потому что не там ищут. Учение живорезов утверждает, что мозг не является источником мысли, он всего лишь аппарат для выражения мысли на физическом уровне, физическом плане, физическом мире. Только аппарат. Мозг аппарат мысли необходимый в нашем земном физическом теле. Мозг мыслить не может, это не его функция. Он этим никогда не занимался. Мыслить можно и вне тела. При выделении, например, из физического тела человек продолжает мыслить и намного лучше. Скорость мышления возрастает в миллионы раз. В астрале, когда человек находится в своем астральном теле, мысль продолжает функционировать без всяких там мозгов физических. Память находится не в мозге, но глубже. Мысли накопленные вне мозга хранятся. Так говорят нам и великие космические старшие братья, которые знают. Они, кстати, работали над созданием человека. Мы получили все готовенькое с вами, к тому же в аренду. Что же глубже мозга находится? Как устроены структуры природы человека? Структуры. они или нет? Вот на этот вопрос нужно будет каждому найти ответ. Не только на физическом плане но и в надземных мирах нет и не может быть чего-либо нематериального. Дух без материи, как материя без Духа, не существует. Материя духовна, а Дух материален. Великий Вячеслав человечества обращается к нам с такими словами. Нужно в такой стиль обосновать материализм, чтобы все научные достижения современности могли войти конструктивно в понятие материализма одухотворенного. Мы говорили о тонких телах, о магнитах, о свечении ауры, об излучениях каждого предмета, какого встречается нам, о перемещении чувствительности. Человек может переместить свою чувствительность из своего физического тела наружу, в воздух, Например об изменении весомости. Человек может увеличить вес своего тела, так что никто его, даже подъемный кран не поднимет. Или наоборот, никакого веса не будет у его тела. А также у проникновении одного слоя материи через другой. Вот, например, те существа, которые находятся в своих тонких телах, для них вот эта вся материя с которыми мы с вами имеем дело, наши тела абсолютно прозрачны. Они проходят через нас, мы через них, совершенно не замечаем ничего. О посылках мысли через пространство, о явлении цементирования пространства, о чувстве центров, о понимании слова «материя». Что такое «материя»? земное человечество только-только прикоснулась к этим вещам. Оно еще толком не выяснило себе по-настоящему, что такое материя, даже физическая материя. Не, ну выяснили, что несколько десятков элементарных частиц нашего физического мира есть. Выстроили из них пирамиду и воскликнули, опять это троица, везде троица. Потому что мы элементарные частицы выстроились в пирамидку. треугольник равносторонний. Мы носители Духа, говорят нам, высшие силы. Имеем право требовать уважения и познавания материи. Друзья говорят нам, великие учителя, материя не навоз, но это вещество, сияющее возможностями. Всевозможная нужда человечества возникла от презирания материи, от не непонимания того, что она из себя представляет. Формирование духовных принципов человека, как материальных, так и физических, происходило эволюционным путем на протяжении очень длительного, длительных отрезков времени. Без прошлого нет будущего, не зная прошлого, не зная будущего, Земной человек идет по жизни, подобно животному. Так сказано в учении живой у нас с вами. Не зная прошлого, не зная будущего. Космическое предназначение человека совершенно не понимается землянами. Неужели дана человеку жизнь для того, чтобы бессмысленно Прозибать на коре планеты в течение нескольких десятков лет, чтобы затем уйти в небытие и исчезнуть. Нет ничего более абсурдного, нежели подобная нелепость. Скоро наука земная откроет врата в незримый мир, в первую очередь в тонкий мир. Наука докажет вне физическое существование человека. Получит отпечатки надземного мира, утвердить связь между плотным миром и тонким миром. И тогда перед земным человечеством встанет вопрос, зачем и для чего человечество существует. И каждый человек в отдельности. Учение живоречки дает ответы на все эти вопросы. Данные свыше знания об эволюции нашей планеты и человека изложены согласно тайной доктрине, вот эти знания помогут искателю истины осознать место свое в космосе, получить представление о психической энергии, духовной энергии, о едином связующем начале Вселенной, о значении мысли и воли человека в системе мироздания. Эти великие знания, для устремленных людей, конечно, могут стать светом на пути внутренней работы сознания в поисках смысла жизни. Направляя такие поиски, учение света говорит нам, осмысленно «А жить и творить может только во имя революции. Цели другой у воплощенных на земле нет. Все, кто был способен мыслить сверхлично, жили великая идея о будущем. В будущее вкладывали все, и в будущем людей устремляли. США не считаясь тем, что настоящее было неслыханно далеко от этого будущего. По этим знаком устремленности в вы узнаете служителей высших сил, служителей космической эволюции во всех веках и во всех народов. У людей возникало много вопросов в процессе воплощения на этой планете. Воплотился человек, получил тело. После 21 года, если сознательность была наработана в прошлых жизнях, человек начинал задумываться. Она, кстати, не у всех наработана. Возникали вопросы, как образовалась эта прекрасная планета. Откуда мы пришли на эту Землю? Куда пойдем? Кто создал все окружающие мироздания? Блистающие звезды, Солнце, планеты, вопросов сотни и тысячи. На все эти вопросы есть ответы, в первую очередь, в восточных трудах. А в последнее время, начиная с конца XIX века, все это дано в тайной доктрине в Зиди, в трудах Балаватской, в храма и в живой этике. Кое-что, мы уже с вами кое-что на эту тему говорили на предыдущих занятиях, поэтому я повторяться не буду по поводу вкратце мы с вами возникновение нашей Солнечной системы, планеты. Об этом еще придется говорить немало. Все. Семерично в нашей Солнечной системе. Правда, существует где-то там других звездных систем и другие цифры. Но у нас вот все семерично, на этом принципе семеричности построено все. Но вот высшее форм лишено. Не имеет формы. То еще возникли все видимые нами формы. Вот это одна из величайших тайн космоса. И человеческий разум не может создать себе представление о том, как это происходит. Не может постичь эту тайну. Но некоторые аналогии можно привести, наблюдая, например, как мороз на стекле рисует причудливые формы. Или, как, скажем, переливаются закатные краски лучей, лучей солнца в Гималайских горах. Это высочайшие горные цепи.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 Этого создается то, что обречено в форму. И над всеми видимыми и невидимыми глазами формами всех проявленных миров стоит дух в своем высшем выражении, и формы не имеет, но зато творит все формы. Ибо все, что есть, это результат творчества духа, того самого творчества, которое является уделом и человека тоже от начала времен. Кстати, именно такое творчество, заповеданное человеку, является целью его эволюции. Материя вечна, количество материи неизменно, скажем, в данной Солнечной системе. Одна форма энергии переходит в другую, все это верно. Но трансформация одного вида материи в другие и утончение ее по шкале огненности в направлении материи матрикс, беспредельно почти расширяет ее градацию, а также и возможности. Область материи считается более-менее изученной западной земной наукой. Но на самом деле это глубочайшее заблуждение. Тайна материи столь же велика и глубока, как и тайна человека. И только на бесконечном пути их беспредельность раскрывается и развертывается. Материя непрестанно перед постигающим ее человеческим духом, шаг за шагом, ступень за ступенью. Одним словом, дух и материя – это только полюса единой вещи, познаваемая и познающая, творимая и творящая, изменяющиеся и свидетель этих изменений. И вот это все одно без другого существовать не может. Дух без материи, Хотя бы самый утонченнейший ⁇ есть ничто. А духи сказаны, что это огонь. Ну, под огнем просто нам других слов пока нет. С терминологией в русском языке слабовато. Поэтому под огнем понимается огромное количество разных высших форм, тончайших форм энергии. Материи без огня, без огня основы своей тоже ничто. Большая половина всего, что происходит в сознании человека на данный вот момент жизни земных людей, большая половина, что происходит в сознании земного человека, нецелесообразно и несоизмеримо с истинным назначением человека. Это в лучшем случае, большая половина. А в случае же обывателя, в случае обычного жителя Земли, у него несоизмеримо все, что творится в его сознании. Не соответствует его истинному значению. Но независимо от того, каково содержание сознания земного человека, жизнь здесь, вот, в этом физическом теле, в этом физическом мире, всегда является школой. Сознает человек это или не сознает Жизнь учит его кармически, постепенно приближая к пониманию смысла существования человека. Вот этот смысл заключается в одном слове. Космическая эволюция, а такое эволюция, а это раскрытие духовности в человеке. И это раскрытие беспредельно. Эволюционирует все в беспредельности все. И человек, и травинка, и животные, и атомы, звезды, галактики и так далее. В процессе эволюции находится весь космос. Что и надо понимать под космосом. Это все то, что охвачено законом. А все то, что не охвачено, является строительным материалом, то есть хаосом. Правда, отдельные индивидуальности деградируют, становясь космическим мусором, выбрасываются из мирового вселенского потока жизни, но даже из живого организма мы знаем, выбрасываются отжившие жившей мертвые клетки, при этом не останавливаются развитие организма. Цикл круга это рождение, расцвет и закат. Вот это все необходимо для того, чтобы начать новый цикл рождения расцвета и заката. Уничтожается, как правило, все, что не соответствует плану космической эволюции. Ибо космические законы неумолимы. Никакими молитвами, свечками, подачками не умолить закон. Порой кажется, что не скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Но это лишь для земного ограниченного глаза. В аспекте вечности, когда космическое расстояние между звездами измеряются миллиардами лет световых лет, масштабы там совсем другие. И миры там нечеловеческие. Целые миры находятся на испытании. Даже целые гигантские системы миров. Находится на испытании. Жизнь является школой не только для человека. Для планет, для богов, для миров, для звездных систем. Человечество нашей Солнечной системы тоже поднимается со звезды на звезду. Вот сейчас звездой у нас является Солнце. Через какое-то время оно выполнит свою задачу. Другая звезда будет. Лестница эволюции не имеет конца. Космические масштабы, выявляясь в беспредельности, охватывают гигантские периоды времени, охватить которые практически не в состоянии. Наш ограниченный физический ум. Почему упор делается на то, что физический ум не в состоянии? Это потому что есть еще ум у человека другой. Есть тонкий ум, есть ментальный ум и так далее которые могут охватить столько, что нам во сне не снилось. И все это есть в человеке. Одним словом, мы живем с вами в беспредельности и не имеем конца. Мы люди – это вечные путники на путях в беспредельную жизнь. Каждый из миров или планов космических имеет, как вы уже знаете, семь подпланов, в зависимости от вибраций частиц его материи, в зависимости от движения жизни в материальных структурах. Вот наиболее медленные движения жизни, наиболее грубые вибрации в низших подпланах тонкого мира, вот этот мир называется астральным, то есть это сферы, низшие сферы тонкого мира. Ну, будем называть их астральными, то есть это материальные сферы тонкого мира. Вот они гораздо более тонкие, чем самые утонченные сферы нашего физического мира. Чем, вот скажем, наши энергии. Какие энергии? Тепловые, там, световые, магнитные, электрические. Теперь несколько слов о тонком мире. О нем еще много тоже придется вам узнать. Он населен преимущественно душами, людей, скинувших свои физические тела. Люди проходят там одну из стадий своего существования. Иногда мы видим обитателей тонкого мира. Ну, поскольку человечество серьезно не изучало все эти вопросы, поэтому называют их там призраками и так далее. И так далее. Но для вот, тонких обитателей мы тоже являемся призраками. Рассказывая об них жителей тонкого мира, а различных духов стихий, а их тоже много, вот все это имеет под собой реальное основание. Также нижние сферы тонкого мира наиболее приближены к нашему физическому миру, не в смысле там какого-то расстояния, а построение духа материи, неживой материи в мире. Не существует. Жизнь Духа присутствует абсолютно везде. Во всех формах материи. Какая бы она ни была. Если человек сбросил физическое тело и оказался, скажем, в своем астральном теле, ну у некоторых даже нет астрального тела, они в тонком теле оказываются сразу. Почему у них нет астрального тела? Ну, потом узнаем. Так вот, существование человека... Обычно люди себе астральные тела приготавливают, живя вот здесь вот. И они оказываются в нижних сферах, задерживаются там. Хотя им там делать бы по высокому -то счету ничего. Но они себе находят такие проблемы. Но вот существование человека в нижних сферах тонкого мира так же реально, как и в физическом мире существование. Даже более реально, чем вот здесь. Нижние материальные слои тонкого мира ⁇ это область воплощенных в тонкую материю всевозможных плоских желаний, плоских чувств, грубых чувств, животных эмоций. Вот если это все есть у человека, значит он себе таким образом создает астральное тело. Миры космического бытия пронизывают друг друга. Например, человек видит свою комнату, мебель в ней и все, что в ней находится. Но если бы этот же человек обладал бы у себя раскрытым зрением своего тонкого тела, то есть видел бы еще и тонкий мир, ну хотя бы нижние слои видел бы, то он видел бы свою комнату, наполненную различными астральными сущностями и тонкими двойниками предметов, которые находятся в комнате. Вот в детстве я читаю сказки разные, по телевизору там смотрим иногда. Так вот все эти сказки, самые чудесные, самые фантастические сказки, это попытки выразить земным языком чудесность устройства тонкого мира. Оттуда вся эта информация пришла. Есть в пространстве такая область, где человек, как волшебник, как маг, вызывает к существованию все, что позволяет ему творить его собственные мысли, его воображение. А если человек не может толком мыслить, а если только думать он может, а мыслить не может, а если воображение у него не развито, он привык воображать себе, скажем, бутылку, кусок хлеба. В Риму, ну, там, доллар, допустим, еще что-нибудь. Вот там он этим себя будет окружать. Часто в мечтах люди думают о том, что было бы, если бы они имели власть исполнять свое желание, как говорится, на 100%. Тонкий мир, там все движется мыслью. И это как раз и есть та самая. Чудесная область исполнения всех человеческих желаний. Там стоит только подумать. И все тут же, в ярких, законченных формах. Но только в том случае, если у человека достаточно сильна мысль, достаточно четко она оформлена. Вызывая мыслью и воображением ряд образов, человек окружает себя этими образами И в них пребывает. Ну, вот к чему привык, к чему он привязан. Можете исследовать свой внутренний мир и посмотреть, что вас больше всего привлекает, чем вы себя окружаете. А если не окружаете, но хотели бы окружать. Вот каждый может провести такую ревизию у себя. Так вот, когда сбросите тело, вот это будет вас там окружать. То есть на самом деле все очень просто. В этом случае надо понять, насколько важно, чтобы мысли были насыщены красотой у человека. А если мысли безобразны? А если они жутко безобразны? Вот этим, так сказать, жутким безобразием он там всегда и Что Другого еще нет. То есть творчество бывает очень разным. Темные силы, они ведь тоже творят. И что это за темные силы? Это те, которые совершенно света никакого не излучают от себя, от своего организма. Нижние слои полны самых отталкивающих, отвратительных форм. Именно нижние слои нашей планеты. У нас тонкий мир очень осквернен. Тонкий мир нашей планеты. Ну вот хорошо так устроено высшими силами, что тонкий мир нашей планеты не соприкасается с тонкими мирами других планет нашей Солнечной системы. Иначе бы и там мы все поскверняли поизгадили. Светлые духи строят на красоте и красотой. Хорошо тем людям, кто любит цветы, кто любит красоты природы, кто в звездном стремится, кто в звуках музыкальных прекрасных, Хочет себя позабыть. Вот тем людям там очень хорошо. Их везде сопровождает это райское состояние. Специального рая в тонком мире не существует. Хотя высшие слои тонкого мира как раз такую возможность дают. Служение красоте, если человек здесь начал его, провожать там. То есть все, что человек начинает здесь, там только продолжается. Начать нового там ничего нельзя. Поскольку сознание у человека только физическое есть. Тонкое сознание у него еще не развито. В будущем когда-то, когда самый плотный мир для нас будет уже не этот физический, а тонкий мир будет, самый плотный мир. Вот как, сказать, на Венере сейчас. В физическом мире там жизни нет, они уже закончили с этой физической жизнью. Для них самый грубый мир – это тонкий мир. А есть планеты, где самый грубый мир для них – это уже огненный мир. А что сказать о содержателе публичных домов, о кабаках разных, всяких притонах и о всякой мерзости, которая на нашей планете, сколько хочешь. Что там они могут создать в тонком мире? Вот всю ту же самую мерзость, что и здесь. Но там возможности у них больше. Если человек хочет служить Свету, Высшему, Миру, Богу уподобиться, то мысль должен у себя культивировать прекрасную. Мысль красотой соблюдите, так нам говорят, если Свету служить хотите. Но это тонкий мир. Далее ментальный мир еще более тонкий, по своей материальности. Ментальный мир – это материальная часть огненного мира, низшие сферы огненного мира. Вот это сфера наших мыслей и мыслеобразов, ментальный мир. Но только таких мыслей и мыслеобразов, которые имеют форму, потому что есть мысли бесформенные, то есть огненные мысли – Своими семью развитыми принципами Человек может действовать В любом из семи миров космоса Когда человек чувствует Чувствует когда Эмоции какие-то у него возникают Чувства какие-то Страсти какие-то какие Кипят там у него Желания какие-то То вот этим всем он действует В тонком мире А когда думает человек размышляет. В этот момент он действует в ментальном мире. Он там создает соответствующие мысли, формы. Человек может одновременно действовать в нескольких материальных мирах. Но пока что земному человеку можно действовать только в трех мирах. Тремя своими принципами. То есть физическим телом. Это у него тело действия. Тонким телом. Это тело чувствования и ментальное тело, это тело мышления. Вот этими тремя своими телами, своими принципами, действуют в трех мирах нашей планеты. Именно в этой, в земной ауре, в ее трех мирах. Ментальный мир является еще и преддверием истинной Родины человека. Земля – это для него не Родина, это место работы. Вот это вот земля – физический мир. Это цех, фабрика для него здесь. Пришел, поработал, оделся в скафандр или спецовку. Потом это сбросил. В чистилище там надо помыться, почиститься, иначе домой не пустит. Так вот точно так, как здесь у нас, как сказано внизу, так и наверху. Ничего особенного нет. Пошел на работу, одел спецовку, закончил, сбросил ее. Так Документальный мир является преддверием истинной Родины человека. Сознание, разумность – это характерный признак человека. Вот у человека есть ум, у животных тоже есть. Но у животных нет разума. Не надо путать ум с разумом. У человека может быть ума, а разума может и не быть. Вместо этого безумие может быть хаос, который называется как раз ментальным безумием. Материя ментального мира значительно подвижнее и утонченнее, чем самая тонкая форма материи тонкого мира. Даже краски северного сияния Блекнут рядом с прекрасным свечением мира формальной мысли, то есть ментального мира. Вот вкратце о ментальном мире. Хотя о нем много есть информации, и со временем вы, если будете интересоваться, что-то будете знать. Огненный мир ⁇ это тот мир, в котором пребывает наше высшее я. То есть наше... Низший аспект нашей бессмертной индивидуальности. Мир огненной мысли форм не имеет. И форм там каких-то нет. То есть это мир огненный. Мир огненной мысли. Остальные четыре еще более высоких мира нашему сознанию совершенно недоступны. Поэтому для понимания они требуют очень высокого уровня развития нашего сознания. А это у нас в далеком будущем. Высший мир во всех своих аспектах выражается красотой. И мы можем приближаться к высшему миру только через красоту. Эволюция в космосе. Все эволюционирует только через красоту. Там, где нет красоты, ну, вот вы, допустим, смотрите, вам показывает это западная канализация, которая сливает сюда все, все дерьмо к нам сюда, показывает очередной вам фантастический фильм. Ну, из серии Звездных войн, да? И там жуткие, так сказать, эти монстры, отвратительные там всякие чудовища, всякая эта мерзость. Вот так нам сила зла представляет космос. Потому что космос для них, так сказать, это самое страшное, что не может из того, что есть для темных сил. Темные силы всячески пытались всегда земное человечество изолировать от космоса. Изолировать от Солнечной системы, от других планет. Представить, что вокруг ничего нет. Что человечество одно и единственное в космосе. Самое разумное, больше ничего нет нигде. Поэтому и космос обязательно надо представить в самых мерзких красках. Вот задача этих отбросов. А что это за отбросы? Что это за черные иерархии? Что это за силы зла? Вы со временем, конечно, тоже разберетесь. Может, что-то уже и знаете. Только во всем должна быть система. Вот осколки красоты можно усматривать и наблюдать в земном мире, в мирах промежуточных, но не в нижних слоях земного острова, где все характеризуется, к сожалению, безобразием. И надо понимать, что красота и безобразие – это антиподы, это полюса света и тьмы. Прекрасный это путь к свету. Спасение человека только через красоту. Красоту внутреннюю и внешнюю. Ее можно наблюдать в природе, Луга, леса, реки, озеры, горы, моря, снега. Все это красиво. Но все это не создано человеком. Прекрасно служит высокое искусство, потому что есть разное искусство. Нам обычно, особенно в XX веке, искусство представляют в виде какой-то мерзости. Через истинное искусство вы имеете свет. Служитель прекрасного – это служитель света. Крохи красоты можно собирать и в нашей обычной жизни. Надо стремиться, окружать себя красотой. И ни в коем случае не, не путать. Красоту сказывается роскошью. Богатство и роскошь – это не красота. Жизнь нового мира, которая обязательно придет на эту планету, иначе она существовать дальше не может, жизнь нового мира – будет строиться только красотой. Она войдет во все стороны человеческой жизни. Ну, может быть, вот в нашем, в течение вот этой жизни нашей, у каждого из нас, эта жизнь есть, она где-то закончится, через какое-то время, мы с вами вот этим телом своим не доживем до того времени, когда новая эпоха, новый мир, но зато в следующем воплощении, мы обязательно будем здесь опять. Если отсутствие красоты, если отсутствие света, то можно представить себе, насколько нуждается красота в утверждении жизни. Современная одежда, например, людей. Да и физические тела людей, безобразность. -то. Ну, пока там где-то 15-20-30 лет, еще туда-сюда. А потом что? Жуть. Страшно смотреть. Соверенная одежда далека от красоты. Преобладание темных и серых тонов создает диссонансы. Вот свята и оттенки одежды надо было бы у природы. Там же очень много красивого. Они а выдумают что-то свое из грязного пальца высосанное. Мрачные серые темные каменные дома ящики. Вот это все должно совершенно уйти из нашей жизни. Это все носит, в общем-то, смертельный характер. Люди совершенно не знают, какие энергии излучают вот такие строения, вот такие квадратные, кубические пещеры, в которых живет человек. Красота войдет в жизнь во все ее сферы. А от формы вот тех жилищ, в которых мы находимся, очень много зависит наши. Физическое здоровье. Красота мыслей, чувств, эмоций, особенно светоносна. Вот именно такой красотой нашей внутренней будет строиться жизнь. И именно ей надо строить взаимоотношения между людьми. Будет время, как говорят нам великие космические учителя. Не будет грязи на планете, не будет дыма, мусора нигде не будет просторных, чистых, светлых, украшенных цветами, произведениями искусства, помещениях, преображенных заводов и фабрик. Все будет отмечено печатью красоты. И прежде всего сам человек, не столько внешне, сколько внутренний, должен быть красив. Именно с внутренней красотой со временем придет и внешняя красота. Вот взять даже здоровье. Обычное физическое здоровье, это не что иное, как равновесие, гармония всех процессов, которые идут в физическом теле. Ну, физическое тело вы знаете, из какой материи состоит. Так вот, это самое тело физическое, оно неразрывно связано с нашим эфирным двойником. О а том, что такое эфирный двойник, мы ну, в дальнейшем будем тоже с вами говорить. Но вот этот эфирный двойник состоит из четырех высших состояний нашей физической материи. Это световое, тепловое, электромагнитное и состояние первичных атомов нашего физического мира. То есть это так называемая субстанция физического мира. Самой тончайшей материи нашего физического мира. Вот четыре высших состояния. Это эфирное тело наше, которое полностью содержит, ремонтирует все процессы, которые идут, все химические, биохимические процессы, вся физиология физического тела. Идет вся под руководством нашего эфирного тела. Потому что сама материя ни на что это не способна. Сама материя, вот жидкая, твердая, газообразная. Хотя там какие-то реакции могут идти, но они совершенно неуправляемые. А вот эфирные тело полностью содержит в исправном состоянии, старается все время содержать в исправном состоянии физическое тело. Мы в этот процесс, как правило, не вмешиваемся сознательно, а бессознательно постоянно вмешиваемся. То есть все время всякие гадости делаем этому нашему эфирному телу. То не то съедим, понимаешь, то еще какие-нибудь прихоти, похоти и страсти там нас одолевают. Эфирному телу только удается подремонтировать наш организм, в который мы обычно наносим всякие повреждения, в момент, когда мы его оставляем во время сна, на время. И вот эта ремонтная бригада начинает заниматься физическим телом. Да не все эти оставляют его. Многие привязаны к этому физическому телу, толк, сокол у него всю ночь. И не дают подремонтировать его как следует. Ну, назначение физического тела. Мы тоже говорили, получить впечатление из этого мира. Направить внутрь нашей сознательной сущности. А вот эта сознательная сущность, которая где-то там сидит, за вот этой всей так сказать, структурой физического тела и так далее. Вот эта сознательная сущность называется человеком. А физическое тело это не человек. Это только грубая оболочка. Так вот из этих впечатлений, которые идут отсюда, из этого мира, через органы чувств, они сначала попадают куда? В эфирное тело, конечно, потом в тонкое тело, в астральное, если есть у кого. Тонкое тело, ментальное, вот там они. А если есть связь у человека со своим Отцом Небесным, то есть с высшим манусом, у низшего мануса, у нашего ментала, значит, тогда можно согласовать вот эти вот ощущения, прикинуть, что к чему, при помощи, свыше. Но это далеко не у всех. Человек – сложная штука. И вот из всех этих впечатлений вырабатывается опыт работы с материей физического мира. У человека вырабатывается. Состав клеток нашего физического тела непрерывно меняется. То есть вот в течение 7 лет полностью меняется весь клеточный состав физического тела. А вот в этот момент, в процессе изменения, если другую программу жизни принять, то новые клетки, рождающиеся, получают новые программы клетки. И происходят соответствующие изменения в физическом теле. То есть физическая структура нашего тела может быть утончена, а может быть наоборот, огрублена. То есть зависит от того, чем жил человек в очередное свое семилетие, скажем, какими мыслями жил какие мысли культивировал, какие желания у него там были, какие чувства, какие переживания, там, и так далее, и тому подобное. Сознание человека – это вот тот самый музыкальный ритм, который оказывает основное влияние на строение всех принципов человека, на строение всех его тел, тел его личности. Сознание вызывает непрестанное изменения. В физическом теле, в тонком, в ментальном. А если у человека растет сознание, что такое растет? Тоже надо посмотреть. Так вот, если растет сознание, то человек начинает понимать, что он, оказывается, есть для того, чтобы, чтобы жить, а не живет для того, чтобы есть. То есть он перестает быть растением, перестает быть животным. Начинает жить человеческой жизнью. Весь тело человека питается жизненной энергией, праной, психической энергией природы. Вот жизненной энергией или праной пропитана вся наша пища, вода, воздух. Кстати, с воздухом человек получает праны, то есть жизненной энергии больше, чем если когда он твердую пищу ест или жидкую. Поэтому очень важна чистота воздуха. Очень важно, чтобы вот этих наркоманов рядом не было, которые отравляют воздух. Ну, эти да, потом те, которые курят, вот это никотин, это, жуткий, это наркотик тоже. Чтобы не дышать этой радостью. Следите за тем, чтобы воздух был всегда чистый у вас. Потому что там праны больше всего содержатся в чистом воздухе. И праны для организма человек получает именно из воздуха больше всего. Как это проверить? Очень просто. У не дышать? Насколько у вас хватит? Без дыхания сколько вы можете продержаться? Ну минутку, может быть, выдержите и все, да? А без воды сколько можете прожить? Ну кто-то 7 дней там жил. Больше не выдерживает. А без твердой пищи сколько? Он вот две дамочки 250 дней голодали, пытаясь похудеть. И ничего. Не похудели, правда? Потому что не так надо было худеть там. Но выжили. Правда, вот есть у нас, это, скажем, православный там народ, они тоже голодают. Великий пост, скажем, да? Но не всем удается правильно выйти из этого поста, некоторые с ума сходят. Такие вещи нужно уметь делать. В письмах Елены Ивановны Ревих, матери Агниеви, сказано, обратите внимание на людей, подходящих к вам. Всегда во всем указывается золотая середина. Все насильственное, чрезмерное осуждается высшими силами. Потом там, где говорится о сокращении сна, пищи, там говорится о тех, кто готов уже. Ибо организм сам указывает норму. Но некоторые люди думают, вот я сейчас духовностью займусь. Пищу себе другую сделаю. Спать там буду минимум. А результатом будет ослабление организма. А иногда сумасшествие и смерть. Тогда как человек спящий нормально 7-8 часов, принимающий нормальное количество пищи, но зато стремящийся своим сердцем к очищению своего мышления, может достичь прекрасных результатов. То есть аскетизм не имеет никакой цены в духовной практике. Аскетизм. Просто надо найти каждому для себя золотую середину. Вот это самое важное. Сказано, что труднее найти терпеливого человека, не отличаясь питающегося воздухом, кореньями одними и одевающимися корой и листьями. Вот такого легче найти, чем терпеливо. Когда человек обессилен голодом, обессилен жаждой, когда он слишком утомлен, чтобы владеть своими чувствами и умственными представлениями, разве может такой человек достичь цели, которая достигается только ясным разумом расширенного сознания? Чистый пищи, чистый ум, постоянная память о а Боге так выражали все истинные учения – путь очищения с древних времен до наших дней. Перед каждым из нас, в общем, стоит вопрос, что делать, с чего начать. Многие начинают работу над собой со своего тела. Вот сейчас, мол, ну, тело я свое приведу в порядок, то все, потренирую его, кормить буду правильно и так далее. Но это ошибочный путь. Это самый длительный, неблагодарный путь – так называемого совершенствования, путь, который ведет в тупик. А вот работа над решением своего сознания, воспитанием своего сердца, совершенствованием своего духа прежде всего, это работа над своими мыслями, размышление о своих недостатках, изживание животного эгоизма, изживание самости и всяких прочих отрицательных эмоций вот начало работы земного человека над собой. Изменить к лучшему окружающий мир, не меняя себя, невозможно. Сколько таких изменений вокруг? Вот был там капитализм, устроили коммунизм. Коммунизма не получилось. Коммунизм отменили, опять капитализм. Где-то там было рабовладельчество, феодализм, его потом капитализмом, а улучшения в жизни людей так и нет. Одна была структура, другую состряпали, а толку никакого нет. То есть вот это, попытки усовершенствовать окружающий мир, делаются людьми, которые себя не меняют. Обратите внимание, вот это самое важное. А все те, которые себя не меняют в лучшую сторону, они ничего изменить в мире не могут. Вот это закон. Вы никуда от него не денетесь. Поэтому, когда у нас было 73 года вот этот уже коммунизм, ничего, естественно, не получилось, никакого. А почему? Да потому что чем мы занимались? Строительством материальной базы коммунизма. Помните, да? Ну и что? Где база-то? А уж надо было строить не материальную базу коммунизма, а заниматься собственной духовностью. Вот это главное. И не по типу, скажем, той или иной церковщины. Вот тут тогда получился бы коммунизм. Наш эфирный двойник является проводником жизненной энергии нашего Солнца. А Солнце для нас является... Великим резервуаром электрической, магнетической, торсионной, жизненной силы нашей планетной системы. Кроме энергии Солнца, эфирный двойник передает нашему физическому телу излучение различных планет, воздействия которых на человека как могут быть как положительными, так и отрицательными. Ну вот пока на сегодня надо было. Потом продолжим дальше пройти тела. Все, желаю вам успехов.